А, алло, алло, Сара, Сара, мы сегодня с мужиками это решили в кафе посидеть, пивка попить, да, а вот, так что не жди меня, буду поздно вечером. Что? Что ты сказал? Я говорю, у, у, еду домой, дорогая, соскучился сильно. Ай, <мышляет> шайтан. Люблю, люблю очень.